Всем привет! В эфире Универ Ньюс», а в студии Дарья Зотова наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла министр просвещения Российской Федерации. В Академии наук обсудили актуальные вопросы российского гуманитарного образования. В Казанском федеральном университете прошел мастер-класс председателя Верховного Суда Республики Татарстан. Состоялся визит в Казанский федеральный университет министр просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой. Все подробности в нашем сюжете. 19 ноября Казанский федеральный университет посетила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Ректор КФУ Ильшат Гафуров продемонстрировал возможности вузов подготовки и переподготовки учителей. Поводом для визита в Казань стало участие министра в форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». На площадке Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ реализуются программы подготовки и переподготовки школьных учителей. Основной акцент в работе института делается на филологию и полилингвальное обучение. В ходе визита была продемонстрирована инфраструктура этих направлений. Основной точкой стал Центр цифровых образовательных технологий. Он введен в эксплуатацию в этом учебном году, и данный визит стал первым официальным посещением площадки. Центр предназначен для обмена знаниями и трансфер в школьную практику передовых технологий. Валерия Муратова-Лев, Халиулен, Универньюз. В Академии наук Республики Татарстан прошел форум Актуальные вопросы российского гуманитарного образования. Подробности далее. В Академии наук Республики Татарстан прошел форум Актуальные вопросы российского гуманитарного образования. В Татарстане уделяется пристальное внимание развитию системы образования. При этом среди наших приоритетных задач последовательное повышение качества и уровня социально-гуманитарных знаний. Форум объединил в своей программе два знаковых мероприятия. Выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и общества знания и третий съезд учителей истории и общества знания Республики Татарстан. Наше гуманитарное образование именно сейчас, как мне кажется, находится на пороге очень значимых изменений. Перед российским образованием поставлены очень большие задачи. Это глобальная конкурентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И вторая цель – это воспитание человека, гармонично развитой социально-ответственной личности на основе духовно равственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Мы вместе с вами со всем учительским сообществом, а это полтора миллиона учителей, которые ежедневно входят в российские классы, мы как раз и направлены, наши усилия, на то, чтобы решить эти задачи. Организаторами форума выступили Казанский федеральный университет и Всероссийская ассоциация учителей истории и общества знаний при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан. Наш университет определил подготовку учителей и обеспечение их профессионального роста, а также научное осмысление этих процессов в качестве одного из своих основных приоритетов стратегического развития. Этому в немалой степени способствовал и достаточно большой ресурс, полученный нами в результате присоединения двух педагогических университетов, одного в Казани, одного в Елабуге. Созидательная работа всего университетского сообщества положительным образом сказалось на нашей репутации и узнаваемости, в том числе и на международной арене. В рамках форума поднимались вопросы, связанные с совершенствованием историко-культурного стандарта, дидактическими компонентами преподавания в школе и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в 2019 и 2020 году. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. На базе Казанского национально-исследовательского технического университета имени Туполева КАИ состоялся третий научный форум «Телекоммуникации, теории и технологии-2019», участие в котором приняли представители Казанского федерального университета. Смотрим. В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева КАИ открылся третий научный форум телекоммуникации, теория технологии. С приветственным словом перед гостями форума выступил директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Леонид Толчинский. Что хочет им он хочет состояться, он хочет стать значимым в этом медиапространстве. Сегодня победа в медиапространстве – это совсем не только создание хорошего контента. Это хорошее знание, хорошее владение технологиями, которые позволяют этот хороший контент навести в специальной аудиторию. Об основных этапах становления и развития телевидения в Татарской автономной Советской Социалистической Республике на пленарном заседании форума рассказала профессор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета Резида Даутова. Есть возможность пообщаться как.. Людям, от которых зависит развитие технологий да, телевидения, связанных с телекоммуникациями и так далее, так и э, людей, от которых зависит содержание, вот это наполнение телевизионное. Да, вот, то есть форум носит междисциплинарный характер. В течение трех дней в рамках форума в стенах КНИТУ пройдут мероприятия трех конференций. Проблемы техники и технологии телекоммуникации, оптические технологии в телекоммуникациях, физика и технические приложения волновых процессов, а также телевидение в Татарстане в веке становления и эпоха развития. Лилия Талибова, 19 ноября в шоу-руме Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Казанского федерального университета состоялся мастер-класс председателя Верховного суда Республики Татарстан Ильгиза Гелазова. Он поговорил со студентами юридического факультета КФУ о настоящем и будущем судебной системы. Мастер-класс остался в преддверии Дня юриста, который отмечается 3 декабря. Традиция была положена в 2008 году. До этого в России единого общего праздника для юристов не было. Сегодняшнее мероприятие именно в таком формате, встреча со студентами, и э, она необычная, нестандартная. Вот, не в разных мероприятиях приходится бывать, естественно, и встречаться и со студентами, и с школьниками, разговаривать, рассказывать о судебной системе. Мастер-класс проходил в формате ток-шоу. Запись программы можно будет увидеть в свободном доступе на YouTube и в сетке вещания телеканала «Универ ТВ». Я думаю, эти мероприятия надо продолжать, поэтому пользуюсь случаем, я хотел еще раз поздравить университет с прошедшим днем рождения, 215 лет, а юристов с наступающим днем юриста 3 декабря. Камиль Гемоздинов, Ленар Влетяров, Универньюз. О том, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. Научный десант КФУ в Бугульме собрал более 350 учащихся. Праздник науки прошел на площадке школы номер 4. Его участниками стали старшеклассники нескольких школ, лицеев и гимназий города, а также учителя и родители. Лекционный ряд был представлен такими темами, как Казанский университет и географические открытия путешествия Ивана Симонова в Антарктиду, как рождалась Республика Татарстана, а также вся правда о психологии. Большой популярностью пользовались интерактивы и мастер-классы. На них можно было научиться делать различные медицинские манипуляции, измерить электромагнитное излучение своего сотового телефона, узнать, как добывают различные виды нефти и многое другое. Напомним, серия мероприятий проходит в рамках просветительской акции КФУ, которую ВУЗ проводит в канун своего 215-летия. Более 300 гостей приняли участие в Елабужском институте КФУ на дне открытых дверей. Школьников и их родителей пригласили познакомиться с интерактивными площадками, прикоснуться к историческому наследию вуза, посетив музеи института. Студенты-активисты порадовали гостей вуза яркими выступлениями, а также познакомили ребят с возможностями развития в различных видах деятельности в Елабужском институте. Участники мероприятия получили возможность поближе познакомиться с интересующим факультетом на встрече с деканами. Желающие смогли посетить учебные лаборатории. 15 ноября в Набережных Челнах во Дворце культуры КАМАЗ состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию дня рождения Казанского федерального университета. В рамках торжества состоялась церемония награждения сотрудников и научно-преподавательского состава Набережно-Челнинского института КФУ. Праздничная часть концерта включила в себя зрелищные вокальные и танцевальные номера. КФУ прошло торжественное открытие Александриады 2019. Фестиваль приурочен к 215-летию Казанского университета и посвящен императору Александру I, подписавшему утвердительную грамоту об основании университета и его устав, а также другим Александрам, сыгравшим особую роль в судьбе мира, страны и образовательного учреждения. В программу фестиваля включены научно-популярные лекции, театральные представления, квесты, брейн-ринги, конкурсы. Все это будет проходить на площадке КФУ до 3 декабря.